Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять видео, где буду меняться жизнью на один день со своей подругой. Сегодня я буду меняться с Викой Близ, и, к сожалению, мы сегодня не смогли снять вместе начало, потому что вы знаете то, что в этой рубрике я снимаю начало и конец не одна. Ну, вот так вот получилось. Я знаю, что такие видео вам нравятся, так что поддержите нас лайками, подписывайтесь на канал, и, кстати, ссылочка на Вику в описании к этому ролику. Поехали! Доброе утро, друзья! Начинается мой новый обмен жизни. На этот раз этот обмен с Викой. И как бы в этот раз у меня тоже большая гигантская сумка для путешествий. И она очень такая внушительная по тяжести. Я даже не знаю, что они могли туда положить. Денис мне уже принес коробочку. Так, давайте посмотрим, что сейчас будет. Я просто не представляю, как я буду жить э, Тилькиным днем. Давайте первое, что тут будет в коробочке... Опа, тут зеленые волосы. Я буду примерять зеленые волосы на себе. Это прикол. Так как сегодня мы меняемся жизнью, то лови твои волосы на весь день. Ладно, хоть у меня нет челки, и мне проще его надеть. О, нифига, они такие прям длиннющие. Я сегодня тилька. Правда, тилька не ходит, наверное, с такой прической и с таким хвостом сзади. Но куда же деваться? Мне жалко парик. чего то тут всего так много, как будто я реально куда-то сейчас улечу. Я вижу самый первый пункт, поэтому с него я сейчас и начну. Вика прям сделал красивые бумажки, я вот этот раз не парилась. Доброе утро. Думаю, 9 утра для тебя самое то, не рано и не поздно. Первым делом после пробуждения ко мне приходит кошка Баттерс и ласкается со мной. Как только она перестает мурчать, мы вместе идем умываться. Киська, тебя сказали надо чискать. Тискать, тискать киську надо. смотри ванная. Все. теперь мы в ванной мой уход очищаю лицо пенкой для лица попу мыть попу мыть попу надо мыть по помыть. по помощи, даже если лень Промокаю полотенцем, наношу примерно 2-3 капли сыворотки, не затракивая зону вокруг глаз, Потому что нужно оставить место для патчей Наношу увлажняющий крем, клею патчи, их вид должен тебя порадовать Я не знаю, что должно быть за патчи, чтобы они меня порадовали Пащи от Рамштайн? Ничего себе! Эти патчи можно надеть и пойти на дискотеку с такими пачами и вообще не делать себе макияж Они просто топовые Давайте смотреть второй пункт, потому что, наверное, по пунктам не должно было быть, что я должна играться вот с этой малышкой. Тут вот такой вот пакетик. Я даже не представляю, что тут. Уход за кожей. Скрабик, тоник и патчи. Так. Ну что, пошли умываться? В общем-то, здесь вот такой вот пакетик с косметосиком. По-моему, мне сейчас день квестов, потому что мне надо сейчас отскрабировать лицо в парике. я боюсь его намочить. Вначале, короче, я решила отскрабировать одну сторону, пока держу парик. Смою, и потом буду скрабировать другую часть лица, чтобы у меня было проще. Все, давайте теперь я буду наносить тоник на лицо. И, в принципе, это почти все. И остается мне только патчи выходят за собой. Так, ну они такие симпатичненькие, розовенькие, как раз под мою пирогу. Пежамку. У меня пачи вылетели с упаковки. Этого я, конечно, не ожидала. О, все. Нормально. Приклеились. Главное, чтобы не сползали теперь вниз. Пункт номер 2. Завтрак. Мой завтрак это чай без сахара с сушеными бананами или инжиром. И бутерброд с лососем, творожным сыром, Филадельфия и авокадо. Да, у Вики, конечно, разнообразный завтрак. Не то, что у меня. Я положила Вики всего лишь паштет. Но потому что у меня просто иногда нет времени на завтрак с моим с графиком. Первое, что сказала Вика, что мне нужно сделать, это чай. Поэтому сейчас будем делать этот ультрамодный чай. Никогда не видела такие упаковки. Наверное, это вот так делается, Да. Судя по тому, что здесь дырочки. Ну да, наверное, как-то так. И пока это все у нас готовится, сделаем себе один бутерброд Филадельфия, потому что у Вики это так написано, что бутерброд-д, а не бутерброд-ды. Намазываю на хлебушку. Не знаю, как делает Вика, но, наверное, предполагаю, она просто как-то вот таким вот, наверное, способом режет авокадо. М -м -м. Неплохо. Напоминает мини-суши, только без риса. Я теперь его съем и только потом продолжу снимать. Завтрак у Вики был чудесным. Мне теперь немного жалко за свой завтрак, потому что, ну, реально, в последнее время я очень плохо питаюсь, потому что тупо не хватает времени, Вики пришлось тоже немножечко из-за этого страдать. Мой завтрак проет? Чего? Мой завтрак прост. Я мажу хлебушек паштетом, надеюсь, тебе понравится. Кушаю мало, 2-3 бутерброда. Надеюсь, это паштет не из печени, курицы или чего-нибудь такого, потому что такие кипишься, я тебе пить не могу. Я не ем органы животных, а вообще в последнее время почти не ем мясо. Давайте посмотрим, что за паштет тут внутри. ё -моё. Но он говяжий. В общем, вот такой вот паштет сейчас. У меня, кстати, нет дома хлеба. Мне сейчас надо идти в магазин за хлебом с патчами. Блин. Блин, нет моего любимого хлеба, который я иногда беру для бутербродов. А тут не он? А, слушай, нет, это какой-то сыр вообще. Ну, ладно, будем химозли брать хлебушек. Я все-таки решила взять этот хлеб, потому что он натуральный. О, смотрите, в принципе, тут еще вот такие вот булочки. Возьму ее. Ладно, попробуем. Короче, я вернулась. Это был мой второй поход в магазин, потому что в первый раз я взяла ни деньги, ни телефон, понадеявшись на Дениса, что у него есть с собой деньги. А еще на меня мы еще не сняли эти моменты, как пялились мужики. Может быть, этот парик настолько естественно выглядит со стороны, что аж ко мне подошли и спросили, а это парик или крашеные волосы? Это парик. Короче, смотрели абсолютно все и это так непривычно Ловить на себе миллион взглядов Это просто какая-то жесть И давайте теперь намажем паштетика Как много я отхватила паштета Так, и сейчас будем пробовать его на вкус Так mm, Паштет, кстати, вкусный Я помню, я раньше ела паштет куриный Но не из печени, такой обычный Был вкусный, Может, это, кстати, тоже вкусненький После завтрака настало время третьего пункта, и тут достаточно большой и крупный пакет. Я даже не знаю, что тут может вообще лежать. Ой, да вы по своей теме пришли! Ребята! Во время своего завтрака или до я кормлю свою кошечку Баттерс и собаку Элис. Ласкаю и играю с ними, так как за ночь они успевают соскучиться. Пес, покорми Сансу вкусняшкой. Вот, в руке, в руке, глупый кот, в руке, в руке, да в руке! Не сильно умная. О, нашла. Четвертый пункт – макияж. После Maybelline я делаю розовые тени и синие реснички. Надеюсь, тебе понравится По скрипту, если хочешь, то можешь сделать синие стрелки Я думаю, сделаю синие стрелки и черными ресницы. Ну, кстати, кру круто, что не нужно носить тон на лицо Потому что моя кожа будет сегодня отдыхать И мне не нужно делать макияж около 20 минут или полчаса Я справлюсь за минут пять. Так, я не представляю, как это будет выглядеть на мне Зеленые волосы и розовые тени Так, начну-ка растушевывать так потихонечку чтобы не очень ярко вначале было, не запортачить мейк. Я уже накрасилась тенями, теперь осталось нарисовать стрелки синим лайнером. Мейк-тильки уже готов, можете заценить в комментариях, как я выгляжу. Единственное, что я хочу сейчас сделать, это распустить, попробовать волосы. Все, я распустила волосы, думаю, наверное, даже их вот так вот вперед сделать. Вот, в принципе, все, я уже должна выглядеть совершенно по-другому. После игр с кошечками идет время четвертого пункта. Что же тут такой личное? Ой, я случайно провала пакет. Я так понимаю, что это одежда. Надеюсь, она не черная, потому что потом вы будете жалеть. Нет, зная стиль Вики, это совершенно не черная одежда. Это вот такая вот розовая курточка, шортики и футболочка. Вот такая вот. Одежда. Я обожаю сочетание ярко-розового цвета с белыми и черными цветами. Как-то так я выгляжу в образе Вики. Пишите в комментарии, идет ли мне такой стиль или нет. Лично мне немножечко непривычно, но я считаю, что получилось. Довольно ярко и все как я люблю Я ошиблась сейчас Не шестой пункт, а пятый Я уже доказываюсь, что в этом пакете Твоя одежда, если не подойдет Импровизируй Надеюсь, я влезу в ее одежду Вот, это такие джинсы И... Вот такая вот футболочка черного цвета. Я бы влезла в эти джинсы. Они мне как раз. Ну, то есть, если бы я была чуть полнее, они бы на меня не налезли. И вот такая вот футболка, она оверсайз, свободная, прям. Ну, короче, все окей. Даже свисает плечо. Но я думаю, это так задумано, что она должна быть, наверное, на плечах. Ну я прям как русалка с зелеными волосами. Следующий пункт после 4 идет 5. Вот такая вот косметичка. И я понимаю, что нас сейчас ждет. Нас ждет макияж. Макияж моя любовь стрелки. Я знаю, что ты их тоже часто рисуешь, поэтому быстро справишься. Тона основа, румяна, пудра, тени стрелки, хайлайтер, тинт. Первым шагом идет тон. Я себе сейчас в последнее время вообще не наношу тональные основы, потому что хочу, чтобы кожа отдыхала. Но раз тут так написано, будем его сейчас делать он есть. Теперь дальше Вика говорит, что нужно нанести румяшки. Румяшки я нашла здесь Темные. После пудры Вика сказала, то, что здесь идут у нее в макияже тени. Но она не сказала, какие у нее идут тени. Поэтому мне придется вспомнить. Я знаю, что Вика себе всегда делает черные стрелки. И если мне не изменяет память, то она себе делает либо вообще без ничего глазки, либо немного добавляет розового. Поэтому давайте я попробую чуточку добавить розового себе на глаза, чтобы было. Последний штрих в данном макияже – это тинт, как сказала Вика. Я возьму розовенький, потому что мне сегодня все такое розовенькое, милое. Я думаю, что получилось очень даже ок. Мне прям нравится, получился прям реально такой Барби макияж, и я сама такая куколка Барби. А в руках я уже держу шестой пункт. И что-то здесь холодненькое вот в этом пакетике. Я вот, знаете, чувствую. Написано. После Германии я люблю карри вурст. Первое. Варишь сосиски. Второе. Обжариваешь. Режешь на кружочке, Заливаешь соусом. Сыпешь карри. Приятного аппетита. По скрипту обычно ем с картошкой фри. Но у меня нет картошки фри. И я думаю, либо ее заказать, либо идти теперь за картошкой. Или же поесть одни сосиски. Ммм-мм. Например, это какое-то блюдо, которое я делала где-то в кафешке. Мне очень нравится вкус карри вместе с соусом, с сосисками и картошечка. Шестой пункт. Подозрительная коробочка. Интересно, что это вообще такое. Дневная активность. Я частенько снимаю сторис в инстаграм с распаковками киндера. Сними видео, как ты распаковываешь киндерс с коллекцией «Тайная жизнь домашних животных». Вика сделала мне предложение. Это ей! Это яичка, ребята, это яичка. Ребята, всем привет! И сегодня я буду открывать очередной Kinder. Это коллекция тайна домашних животных, и сейчас мы посмотрим, что это такое. Кстати, этот Kinder дала мне Вика Близ. Как думаете, для чего? Но он растаял, я не могу его открыть. Желтая яичка, желтая яичка. Открываем яичко, и там, о, это главный персонаж. Не помню, как его зовут. По-моему, Макс. Он гоняется за шариком. Еще я люблю делать красивые фото в инстаграм, поэтому тебе нужно сделать красивую яркую фотографию Сейчас я постараюсь сделать милую фоточку, как сказала эта Вика И я подумала, что может быть милее, чем котик Поэтому я возьму котика и буду пытаться сделать очень милую фоточку Надеюсь, что у меня получится Я считаю, что сделать милое фото у меня получилось Потому что вы только посмотрите, как забавно смотрится, когда у Сансика торчат ее задние лапки Вот так вот, и она как будто стоит на двоих своих лапках Седьмой пункт. Как-то раз мы с Денисом сели в трамвай и поехали в рандомном направлении. По пути мы сделали много фото в трамвая, так что предлагаю вам. Блин. Тогда давай фотка цветут. Но мне кажется, на фоне попадают попадать всякие видеоктуры со своими. Страшненькие. Короче, надо красивый кадр выставить. Ну что, давайте мы будем фоткаться, а потом покажем, что получилось. Я тут немного пофоткала и сделала селфачи, so, но я думаю, что Денис сейчас меня на камеру пофоткает. В общем, как-то так у меня пока получилось. Нравится больше всех пока вот эта фотка. Пункт номер семь. Уго. Достаточно тяжелая какая-то штука, так ощущение, что там кирпичи. На обед я всегда готовлю гарнир и что-то мясное или рыбное. В последнее время я почти не ем мясо, поэтому свари рис и пожарь рыбу. И не люблю рис. Фух, час x вкусно получилось или нет? Ну, насчет плова я понимаю, то что мне не очень понравится плова, риса. Но пахнет... Относительно неплохо Она у меня еще получилась Такой немножечко Медиум вэл -well прожарочки Чуть-чуть не дожадно Она внутри холодная, ребят Лайк, если ты готовишь как Что Я уже иду домой Выполнять следующий пункт Из жизни тильки Интересно, что она мне на этот раз придумала Потому что с трамваем был такой а, Интересный экспириенс И необычный Вот На меня везде странно смотрят люди Это так непривычно Что капец Короче, это последнее, что лежало в коробочке. Восьмой пунктик такой. По вечерам я ем дошек с сосисками и смотрю сериальчики. Новые сосиски. Мои любимые теории большого взрыва и доктор кто. О, это, наверное, какой-то дошек с говядиной. Если я не ошибаюсь. Мой, кстати, любимый с курочкой. А, это вообще со вкусом грибов дошек. Вот, сейчас буду кушать и параллельно смотреть сериал «Теорию большого взрыва». Я уже его включила, он у меня на телеке. Вот, сейчас досмотрю и буду уже ложиться спать. Любимое занятие? Я люблю рисовать, поэтому ходила в художку. В свободное время рисую в блокноте. Нарисуй то, что тебе сейчас хочется. Я... Буду сейчас перерисовывать, потому что я не особо умею рисовать. Поэтому думайте сами, что я сейчас рисую, потому что я сейчас рисую. Это я рисовала банан, который у меня на компьютере. Стикер перерисовала банана. Надо было облачко рисовать, а не банан. Настало время последнего на сегодня пункта. Хорошо, орешки. Какая-то непонятная штука. Подготовка к сну. Перед сном я с Денисом смотрим какой-нибудь душевный фильм или мультик. Для уюта зажжем свечи, сделай небольшой декоратив. Возьми свои любимые вкусняшки, я ем орешки васаби. Так как по заданию Вика сказала, что нам нужно что-то смотреть во время вечера, то мы будем смотреть что? Они смотрят мультики. И фильмы. Нет, мы будем смотреть мультики. Хорошо, тогда русалочку хочу смотреть. Давай смотреть русалочку и кушать орешки. Перед сном мы решили посмотреть Русалочку, потому что это один из моих любимых мычиков. Мои впечатления от этого дня максимально приятные и положительные, потому что мне понравилось все. Была очень вкусная еда, за исключением рыбы, которую я сама же запорола. Я думаю, что если бы я ее приготовила, было бы более-менее ок. Единственное, Вике достался мой типичный ленивый день, когда я мало кушаю и в основном просто страдаю какой-то фигней и ничего не делаю. Поэтому, Вик, прости! Было совершенно непривычно ходить с цветными волосами, потому что все шли и оборачивались, смотрели на меня, на цвет волос. Я, наверное, думаю, что Наташа сталкивается с этим каждый день, и она уже к этому привыкла. И довольно непривычно реально жить жизнью другого человека, потому что у меня свои привычки, свой распорядок дня, а тут просто реально начинаю жить другой жизнью, и это как бы немного не твое. Я думаю, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк. Ну, а с вами была Вика. Всем пока-пока. Всем спокойной ночи. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите меня лайками. Не забывайте то, что ссылочка на Вику в описании к этому ролику. Если вы еще на нее не подписаны, нужно ее как-то отблагодарить. Пишите в комментарии, с каким блогером вы бы еще хотели эту рубрику. Я все рассматриваю и будем пытаться организовать подобную съемочку с кем-то еще. Спасибо, что были со мной, а мы увидимся уже очень скоро. Всем пока!